Здравствуйте. Сегодня 12 сентября, у нас в Таванде досрочное голосование. Ну, выборы, на самом деле, пройдут э, в 19... 17, 17 18, 18 19. 19 в России. Нам вот. так сказали. Да. <смех> <смех> вот. Но у нас здесь досрочно, 12 числа, в воскресенье. Один день на территории отеля Royal Cliff, потому что мы думали, будет в консульстве, здесь есть почетное консульство России, но оказалось в большом конференц-зале. Они же ждали большого наплыва народа. Наверное. <смех> Ну и приехали мы сюда с детьми, так, чтобы они посмотрели немножко. Во что, вы в классике играете? Да. Окей. Okay. Здесь нас встречает объявление, на котором указаны правила посещения, сканировать QR-код. Вы знаете все про выборы. За а... полчаса до закрытия избирательного участка, ну, <laughs> значит все. Избирательный участок здесь открыт с 9 утра до 6 вечера. Поэтому... А, да, до 6? А да. сейчас 2 часа дня, мы одни из серединных. Все ножками просанитайзерились. Да. По-английски же, да? Да, да, да. Как Информация сразу же на стенде, можно изучить. Ну, а если кто-то готов, то сразу же вот по, по наклеечкам «Где ноги» переходить к голосованию. Ну и вот наши кандидаты, это непосредственно Братский избирательный округ за которым закреплена Паттайя. Города-побратимы? Видимо, я не знаю, впервые слышу. Ну, это интересно. Смотрите, дети, для вас. Политическая партия «Зеленая альтернатива», три кота. Все, выбираем? А что, кто-то по-другому выбирает? За кого голосовать? Повезло тебе, да? с Иркутском. 99-й твои... год рождения? Э -э... 99-й? Короче, это, представь, что как будто ты не уезжала с Иркутска. Все твои кандидаты, давай. Выбирай. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Можно за пожалуйста? В общем, интересно, нас всех распределили. Вчера 11-го на Самуи было, сегодня 12-го в Паттайе, а 19-го будет Бангкок и Пукет. Но все мы от братского избирательного округа, весь Таиланд. Ну, надо же от какого-то быть, что удивляешься-то. В общем, не от Иркутского, я была бы еще больше рада. Да, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Я бы еще сюда сделал вставочку... С песни шнура из замечательного фильма «День выборов», но не буду. Ну и это, помоги мне, тоже. Ну вот, к слову о том, сколько россиян осталось по тей. На предыдущие различные выборы здесь просто была масса народа. На выходе чай, Кофе. Хотите? Да, не он. музыки тебе. Очень говорящее количество людей, да? сколько людей Мы осталось. Были, в Патайе. я 14, он 15, за нами еще ну, максимум человек 5. А время уже к концу, время уже 3 часа дня. Вот так вот, 20. никого не осталось. Ночью при загадочных обстоятельствах в Патае сгорела в Стрит. У одного из ночных клубов не выдержали нервы. <laughs> Он сам воспламенился. Ждать общем, открытия не было сил. В общем, на Walking стрит произошел пожар. А, сгорел индийский клуб а, Наша. Наша. Но не, не Раша. Потому что наша Раша, вот там вот дальше это Руса туриста и Russian Crazy Girls. Они следующие. И им никто, повезло. Им... Индийский клуб чуть не спалил вместе с собой все русское. Русотуриста и Crazy Russian Girls. Конечно же, сразу во всех соцсетях стали появляться видео и прямые трансляции отсюда, но в большинстве своем от различных журналистов и от самих спасателей. Потому так, что как... это было ночью. Да, было ночью, был комендантский час. Да, мы бы тоже, тоже, наверное, я бы сорвался и поехал. Но в комендантский час, к сожалению, нельзя передвигаться, поэтому удовольствуемся только вот этим видео. Что произошло? Сторож рассказал, как он вечерком, там, после девяти, услышал на втором этаже какой-то грохот, шум поднялся. Ну, подумал, Дум что да, думал, что вор. думал, что воры поднялся а, наверх, но ну, увидел пожар, попытался сначала потушить его своими силами. А, у него не вышло, и после этого он уже позвал а, пожарных. Оказалось, что намного все серьезнее, и почти два часа целых 10 машин тушили пожару, потому что горело на самом деле очень сильно, и огонь было видно, и дым стоял столбом. То, что видно сейчас клуб выгорел полностью помимо этого вчера также давали уже оценочную стоимость ущерба и назвали цифру в 10 миллионов батов ночью в общем им показалось 10 а с утра уже прибавили бангкок пост опубликовал цифру 50 миллионов батов но опять-таки говорят что все еще расследуется но это мне напоминает, как из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Да, да, два да. парсигара, два магнитофона, куртка замшевая. Две. Две да. Через недельку, он... может, и 100 миллионов будет ущерб. Посмотрим. Да, но ну, нет, конечно. Но все равно существуют страховые. Конечно, это не из головы берется сумма. Я думаю, что все равно все реально будет оценивать. В общем, день рождения закончился, а подарки все еще не все куплены. А, мне на день рождения подарили орхидею виртуальную. Ну, подарили денег, поэтому сегодня денег я… Денег на орхидею, то есть вот было прям так заявлено. Да, чтобы мои мечты сбывались, я давно хотела орхидею, но все, что-то как-то думала-думала, теперь у меня нет варианта от, от Отвердеться, все. Отвердеться, все, считай, орхидею тебе подарили, осталось только пойти и выбрать. Тем более, что мы уже нашли, где они продаются, теперь самое сложное выбрать какую. Ну, мне нравится с большими цветами. И классно то, что в одной кучке сидит уже четыре вида орхидеи, четыре сорта. А тут, в общем, и большие цветы, и мелкие цветы. Не знаю, не знаю. Ну и что думаешь, это какая она тебя смотрит? Очень тяжелое, я понимаю. Очень тяжелая. А здесь вообще сюрпризом. Здесь три. Есть цветочка, стрелки, а четвертая нет. И какая будет сюрприз? Ну, наверное, вот такую. А мне нравятся вот эти вот яркие, большие и белые. Это самое главное. Ну, ну эти тоже красивые. Стоят они 250. Ну да. Наверное да. я выбрала. Но, но, но, но, но, но. Ну, все, сейчас скажи снять мне. Hello. Мы на этом рынке как-то были в прямом эфире. Находится на сойке Кауталу, недалеко от железной дороги. Да, прям на въезде. Да. С Вообще, здесь очень много растений для дома, для балкона, большие, маленькие, какие угодно. Удобрения, горшки, все что угодно. Угу. For витамин, витамин. Танюхи какой-то обсыл. Обсыл навязали. <laughs> витамин. Дама с цветочком. Спасибо большое. Это на день рождения мне подарила Ирина из Иркутска. И приду домой, распакую, покажу вам, как там она у меня приживается. Я буду вас теперь ежедневными фоточками в инстаграм радовать, но орхидея, надеюсь, будет всегда цвести, радовать нас. Спасибо! Тут решили мы это, мы уже... Я думала, тут есть на этом этаже что-то. Увидели гору и решили на нее залезть. На Кауталу. Заехали на территорию храма, записать пару сторис. Ну иди, иди. Храм? Да, и у него вот такая вот лестница. Ни разу не были. Посмотрим. <ссылки> <ссылки> а где смотровая, да? Это все? Ну да, просто... Это ж при хране. Просто несколько домиков для духов. Или с Буддами, я уж не знаю, что там. Тайна записывает себе сторис на фоне там, не знаю, зеленушки. Вот. Тут прибежал табун собак. Ну как табун? Три собаки. И кинулись в домики для духов, смотреть, что здесь им принесли. Жирные. Жирные, ну, откормленные. Это вообще как буренка пятнистый. Три, брата. Три, этих, три богатыря, да? Три богатыря, да, смотрят там. Дозор. Охраняют от печенегов. Кто там идет? Скажи, а нас орда. Сейчас трясели вокруг тебя охранять. Хорошие пёсели. Она снежка и три гнобы. Не говори. Шел второй час, мы снимали сторис. Вот так и живем. То Таня меня ждет, то я ее жду на съемках. Ну они шевелятся, я не могу их сфотовать. Я уже все тут, и видосик поснимал, и фоточки поделал. Ну, всякое всяко разно лучше, чем по магазинам, правильно? <смех> Наша промежуточная остановка на севере, на глубоком севере, на Паттайи, супер -севере. на суперсевере. Это офис электрической компании. Дело в том, что если вдруг кто-то в кондо забывает оплатить электричество, либо слишком оттягивает этот момент, то невозможно уже оплатить ни в офисе, ни в 7 11 вот И надо ехать прямо в электрокомпанию Регистрируется а, Вот так? То есть даже внутрь не надо входить Все прямо здесь Тань, сюда О, У нее там дырочка У нее там дырочка, руку выставляет мы, короче, как большие люди двери ищем, ага. а они как очень О. компактные люди, просто руку высовывают. или очень боящиеся сидят за стеклом и за пленочкой, огонь. В общем, я сюда приезжаю, нет, не сюда, но я пытаюсь оплатить эти 200 батов уже пятый раз, пятый первый а в раз проблема? в Honda, потому что, ну, просроченный счет в Honda не взяли. Это не раз... наш. Это не наш, это ребята здесь, ну, естественно, не живут. Попросили тебя помочь оплатить. Да, и второй раз, короче, когда открылись торговые центры, у нас есть их офис в, в, этом, в Royal Гардене, есть их офис в Бикси. Бикси экстра. Я туда поехала. Там тоже было закрыто, они еще не открылись. Третий раз я приехала сюда поздно, так как они работают до трех, они а до пяти хотя бы. Да. А четвертый раз я сюда приехала, был обед, и вот сегодня пятый раз. Огонь. А у них еще вот в этом маленьком промежутке работы, пол, они работают полдня еще и с обедом. Да. Да уж. Ну ладно. Государственная служба, она такая, видимо, очень-очень очень тяжелая. Года, когда, да, когда говорят там, Таня, помоги оплатить. Я езжу через весь город пятый раз. Что там? Чего она так докукает? Там много что ли? 200. А? А, то есть она не с нами, они еще там. Они, они там штук. сами еще с друг с другом разговаривают. То есть у них и так работа полдня, еще и с обедом, еще и это. А, самое главное, что во всех вот этих вот тайских организациях у них все по-тайски. Ага, 245. Это уже тысяча И без дач. Сорок пять. О, у них тут тоже дырка, смотри, тоже для чего-то. Тут тоже что-то передавать. Дырочная система. А, Фистя, I как Всегда. всегда. Давай, давай бездачу, Дала получил бездачу, получила пачка денег. А что, тяжело было, да, ей спросить? Сколько надо было? 50 50, 50 копеек, в общем, надо было. Я их было. не увидела на компьютере. Было 245, но я и дала 45. Тысячу и 45. 800, 800 батов 800... хотела получить, получила пачку мелочей и горсти. Смешные. Ну что ты там? Поехали? У меня просто, у меня, у меня ступор. Ну, как бы, что хотела тут такое? Бывает. Даже Если... на пятый раз, понимаешь, что что-то не так, как я ожидала Это потому что они там базарят сидят, понимаешь, они с клиентом общаются, а просто друг с другом базарят, что-то угорают, удивляются Не, мы не жалуемся, это просто смешно Можем поехать на пляж, посмотреть как там банкомат. Давай После дождя вчера никто не показывал у нас вышло видео про потоп. Я думаю, на момент, когда вы будете смотреть это видео уже, наверное, с того пройдет несколько Ох, ё -моё. извиняюсь. С того пройдет несколько дней. А может и несколько потопов. Может и несколько потопов, да. В общем, интересно, что все, все и мы осветили там центральную Патаю Джамтен Джамтьен, и местные везде в соцсетях все поперепостили тоже с этих локаций, но никто не показал Вангамата. Вот, и очень хочется ездить, посмотреть. Знаешь, что еще я думаю? Я думаю, что наши ближайшие стримы, которые по городу пешеходные либо ездовые, будут связаны с тем, что мы будем ездить и смотреть, а что еще в городе поломалось либо что уже чинят, ремонтируют. А сезон дождей в самом разгаре, еще не конец, я обещаю еще дожди, много, много. Да там вообще он карту выложили, еще два циклона, тайфуна на подходе. Да, песочек утащила немножко. Ааа, труба. Не так уж далеко да, и уходит, да, оказывается. Может а там. Да? Здесь-то они не проводили реновацию. На центральном пляже они выносили далеко трубы. А здесь, видимо, как построили. Наверное, количество лет назад так и да. Hello. Ты на глаз можешь don't, I don't. No, <laughs> А пойдем. Что, подойдет, думаешь? Я не знаю, я... да, у нас ну, просто узнайте нужен губальник Я не могу понять, как его поменять Будет сложно такое носить? А что нет? Я думаю, да, что... Как Блэкпинк, и она оденется $350, Давай вкратце. Ну все, меня узнали. Но на самом деле я тоже ее помню. Она, конечно же, всю жизнь тут ходит, продает купальники. Парео, мама у нее пару раз купальники покупала. Да и Парео мы у нее покупали раз пять, наверное. С тех пор, как родился Кирилл и все время, что мы здесь жили на Вангомате, когда ходили на пляж, ее всегда видели. Есть еще одна здесь знакомая массажистка. Раньше она возле пульмана и Саван была и тоже всегда нас видела и спрашивала, ну как дети растут там. А, а то тебя помнят, как ты ходила огромная, с двойней. Ну, на самом деле купальник, правда, Злате нужен, потому что она очень быстро растет. Я надеюсь, ей подойдет. Ну или вернемся, поменяем. Ну да. она тут всегда столько лет... Так, пляж. пляжу. Ну, смотри, пляж остался, в принципе, не нетронутым, я бы не сказал, что его там где-то сильно размыло. Кое-где немножко да, но, в общем, здесь все нормально. А что так труба вылезла? Она была закопанная? Да. То есть был выше вот этот уровень песка? Практи последний раз, когда я здесь была, вот этот вот тротуар, он практически весь был вровень с песком. Я еще смеялась, что никто не чистит, и это же вот это все асфальт. Откуда здесь песок? А, ну, припадает. Он это... вот сюда приходил просто с моря. Понятно. Но мне все равно кажется, что как-то трубу все равно подмыло, вы, вымыло. Не знаю, как-то выше ее вытащило. Но некрасиво. Нет свободного парковочного места. На всяком случае на первом этаже или какой-то второй. Но, в общем, на первом парковочном. Ой, что, википедию нечаянно открыл. Похоже. О, как вкусно тут я есть хочу. Я хочу срочно есть. На футкорт. На фудкорт. Но в первую очередь нужно заглянуть в АИС и спросить, какого черта Тане сменили тариф. Прям перед самым прямым эфиром на день Вообще рождения. Подстава. У нас и так дома интернет обрубили из-за, ну, обрывы связи там в Патеи из-за дождя, из-за потопа этого. Так еще это, домашнего интернета не было. И у Тани раздавал телефон и такой бас. У вас сменился тариф. Скорость будет снижена. У меня Чтобы... тариф такой, где не снижается скорость. Я могу пользоваться интернетом прям по-настоящему, безлимитно. Да, а тут они что-то поменяли самостоятельно. Короче, ты сейчас приходишь, говоришь, это, дорогие мои, у меня вчера было день рождения. Где и... мой подарок, про, про, Да, где подарок, где у меня был стрим про день рождения, а вы обломили там, поменяли тариф раз, и мне пришлось еще купить два пакета лимитированного интернета. Так что это, возвращайте все обратно, как было. Uh, this, this SMS for like uh, this packet. You make on top package, two packets. Because speed goes down I understand mm -hmm. First I have SMS My internet speed use up, finish How can be? Yes, I main promotion you have unlimited speed Yes, why, why you ask me to top up? This is 7pm Mm -hmm. 7 p.m. You tell me my internet finish. Internet finish. Mm -hmm. What internet finish? This promotion you right? Yes. Uh, and you have top-up package. Because you sent a SMS you, about this internet. 7 p.m. You tell me my internet finish. 9 p.m. I make top-up. You tell me my internet finish. What should I do? I have problem no internet. I make top-up. Довольно общением? Я уже не стал все снимать. Там Уже это, буквально начали это. чуть-чуть ну, на повышенных тонах разговаривать. Потому что ну, реально она не, не врубалась. Зачем мы два раза пополняли это, <laughs> пакет там, по 4 гигабайта интернета? В общем, интернета. если коротко. Компания прислала смс по ошибке. И по ошибке отрубила интернет. Да. Ну, то есть, как бы мы бы не обратили внимание на эту смс если бы просто интернет вчера на стриме не просел. Да. Да? Если бы да? была только одна смс по ошибке. Но по ошибке еще его и отрубили, поэтому пришлось заплатить. Дважды. Нас сказало, что можно вернуть деньги, если мы там кучу запишем бумаг, жалоб, заявлений, объяснений. И целых 300 батов нам вернется. Я думаю, что мы при наличии свободного времени можем зайти еще в этот. Там, где есть нормальный офис обслуживания клиентов Селенады. Да серенады, это вот, это, Таня, есть карточка Серена от АИСа, да. там обычно они просто сговорчивые, они там сразу да, да, да, хорошо, сейчас все сделаем и делают обычно сами, в общем, я считаю надо ехать в фестиваль, и там лично разговаривать, описать а это все это очень долго, и может быть даже безрезультативно, так, ну что, а теперь фудкорт, хочешь что-то выбрать новенькое? как-то новенькое, давай как быстро поедем, время мало а, вот там вот сборная есть, и либо тогда у.. Утка, где делать утка? А, вот там дальше утка, окей. Okay. <связывая> утка вообще на все случаи жизни. Гиоза. потому что бывает сборное что-то вкусняшки. Ну и оно есть, по-моему. Слушай, ну мне есть что здесь выбрать, прям вообще, конечно. Ну, давай сборную. <связывая> на блю... Ага, я была, не знаю. <связывая> С виду все вкусное, все мясо. А здесь? Я прям не знаю. У меня прям глаза разбегаются. <связывая> да, а какой здесь был клевый вид? Все, духали. Теперь, говорю, все будут садиться подальше от окна. Потому что там парковка. На сколько все это? На 150. Вообще все? Да. Клево. Жаль, мы далеко живем. Можно было бы ходить сюда почаще. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Это вкусно и остро. Вот примерно так прошла наша неделя. Ну, плюс-минус то, что попало во влог. А что не попало во влог, то вы наверняка уже видели в наших прямых эфирах. Кстати, если вы еще не видели наши прямые эфиры, то у нас есть второй канал, там, где мы гуляем, ездим и, и что еще делаем? Показываем Таиланд. И показываем Таиланд в прямом эфире. Подписывайтесь на этот канал, на канал с прямыми эфирами. И до новых встреч, новых видео. А, ну и это, красивого вида вам. А то что же, мы зря сюда пришли, что ли, вечерочком. Пока.